Всем привет! Меня зовут Михаил Осинмук, я представитель компании RobotCube. И в этом ролике мы с вами приготовим известнейшие блюда шаурма, шаверма, данер или шашлык в Мясо у нас готовится при помощи гриля для шаурмы Татра. Все остальное, соус, наполнители приготовим при помощи RobotCube. Соус будем готовить в кутере, все нарезки произведет овощерезка. Приступим. Для начала нарежем мясо. Теперь приступаем к нарезке овощей. И для этого я буду использовать кухонный процессор RobotCube R301 Ultra. Кухонный процессор – это два в одном – и овощерезка, и кутер на одном моторном блоке. То есть, приготовили соус, попользовались кутером. Да? Установили овощерезку, нарезаем овощи. Вот. Очень удобно, компактная модель, э, не занимает много места на, на кухне, э, специально как будто изобретена для ларька с шаурмой. То есть моторный блок стоит, попользовались овощерезкой, убрали овощерезку, поставили кутер, приготовили соус. Для этой модели овощерезки больше 20 видов нарезки, точнее 21. Это 6 размеров слайсера от 1 до 6 миллиметров. Слайсер выглядит вот так, нарезает ломтиками, либо шинкует капусту, лук колечками, например. Терки вот такого вот плана диски от 1,5 до 9 миллиметров, разные виды нарезки. Также есть терки для пармезана, для драников. Вот. Кстати, кроме овощей, да, ну, несмотря на то, что это овощи овощерезка, да, на ней можно нарезать также и другие продукты, сыры, например, натирать на терке или некоторые виды мясной продукции нарезать колечками, колбаски там, например. Диск-соломка от 2 мм до 8 мм также бывает для этой модели. Эта модель кухонного процессора очень простая в обращении. Все очень легко. Выбираете нужный диск, устанавливаете его внутрь, закрываете... Вот, и можно нарезать продукты. Большое загрузочное отверстие для крупных овощей, ну, например, можно вот такие крупные куски капусты загружать, и цилиндрическое загрузочное отверстие для длинных овощей, ну, например, там, морковь, огурец. Все очень просто. Я установил диск-слайсер, загружаем огурец, и он со скоростью 1500 оборотов в минуту нарезается. Это слайсер 2 мм, все ломтики одинаковой толщины. Шинковка капусты, все так же очень просто, загружаем продукт. Капуста, слайсер 2 мм, производительность 30 килограммов за 5 минут. Теперь для моркови мне нужно сменить диск на терку. Все очень просто. Открыли крышку, заменили слайсера на терку, измельчаем морковь. Буквально за секунду овощерезка нам нашинковала все овощи. Соленые огурцы, пекинская капуста, свежий огурец, лук кольцами. Это, кстати, все по 2 миллиметра толщиной. Помидоры 4 миллиметра. Капуста, шинковка 2 миллиметра. И морковь на терке, терка 2 миллиметра. Секунды, все нарезано. Теперь снимаю овощерезку. Устанавливаю кутер и готовлю соус. Смотрите, как удобно. Если есть какая-то полочка, положили на полочку, машина занимает немного места. Просто загружаю все ингредиенты, которые мне необходимы для соуса, в чашу кутера. Нож для соуса с зеленью, с чесноком лучше использовать зубчатый, с мелкими зубцами. И Просто закидываю сюда все, что мне нужно в необходимых пропорциях. Я добавил укроп, чеснок, Лучше предварительно сухие ингредиенты измельчить без добавления жидкости. Буквально 5 секунд. Все уже измельчено. Теперь я добавляю жидкие ингредиенты. Это кефир, сметана, майонез и специи. Все, соус готов. Вообще оборудование нужно именно для того, чтобы сократить время работы сотрудников, ну то есть увеличить производительность э, труда. С кухонным процессором RobotCube повар э, сможет приготовить гораздо больше, чем без оборудования, если он будет вручную э, осуществлять все вот эти нарезки, готовить соус. Я добавлю специи. Все, соус готов. Собираем шаурму. Наша шаурма готова, для приготовления шаурмы я сегодня использовал кухонный процессор RobotCube R301 Ultra. Мы убедились в том, что оборудование облегчает работу на кухне, увеличивает производительность каждого сотрудника. Я использовал сегодня овощерезку, насадку овощерезка для нарезки всех овощей для шаурмы насадку кутера для приготовления соуса. Я приготовил шаурму очень быстро, времени затрачено немного, оборудование в этом помогает. Если у вас возникнут какие-то вопросы, пишите в комментариях и готовьте с куб